Добрый день, меня зовут Грачев Данила, я вот студент Московского областного филиала RunFix. У нас в течение этой недели проходило огромнейшее мероприятие Renepo Weekdays. Это мы в прямом эфире проводили, скажем так, неделю открытых дверей для наших абитуриентов. Ну исправились мы исключительно благодаря студии VideoDesk, которая предоставила нам как раз таки нашу видеодоску и, в принципе, всю студию. Мы смогли успешно провести трансляции. Очень понравилось, в принципе, качество оборудования, свет, вообще все, потому что у нас тут был просто голый кабинет, а сейчас у нас тут настоящая студия. Мы получили море эмоций и удовольствия, работая в такой приятной обстановке. Поэтому большое спасибо, видеодеск. Мы справились только благодаря вам.